В стенах Казанского университета состоялся правовой диктант, где принять участие мог любой желающий. Студенты, лаборанты и преподаватели собрались в одной аудитории, чтобы проверить свою правовую грамотность и знание русского языка. И декан юридического факультета не стало исключением. Вооружившись ручкой и бумагой, на своим личным примером показал студентам, что юрист должен не только разбираться в своей специальности, но при этом быть грамотным и образованным. Юридическая профессия, она вообще требует не только правовой, профессиональной такой да, вот грамотности но и элементарной грамотности знаний русского языка. Я считаю, что если мы хотим быть образцом для своих студентов, мы сами должны участвовать в этих мероприятиях. И поэтому всегда призываем и преподавателей проверить себя. В роли диктора пригласили вратаря футбольного клуба Рубин Сергея Рыжикова, который прочитал текст на тему спортивного права. Выбор на такую известную личность пал не случайно. Неспроста Юрфак называют спортивным факультетом с юридическим уклоном. К тому же, в 2017 году, Состоится Кубок конфедерации по футболу. Отдал все, что мог. Так что я старался очень сильно. Я понимаю, что ребятам было тяжело. Оценка людей зависит от тебя. Да? Если ты плохо неправильно продиктуешь, то ребята плохо напишут. Это, это нехорошо. Да? Все участники получили сертификаты. А после проверки диктанта лучших наградят на ученом совете факультета ценными призами и сувенирами. А проверять работу участников будет кандидат филологических наук Алексей Бастриков. Текст разрабатывался нашим экспертом, это Бастриковым Васильевичем. Как раз он провел анализ... Статей по спортивному праву И э, сделал небольшую выборку Была компиляция из э, большого документа В 77 страниц Поэтому э, он отобрал э, именно этот текст Чтобы студенты не смогли списать э, Или найти его в интернете После написания диктанта в знак благодарности Сергею Рыжикову подарили футболку От юридического факультета С его номером и надписью факультета Кроме этого каждый желающий Мог получить заветный автограф От игрока Рубина и сфотографироваться на память Анна Глазунова, Роман Самарин, Университет Ньюс.